Эй, эй, эй! Здравия желаю, сержант Паруспай. Почему нарушаем? Чего я нарушил? Ближний свет фарни включен. Напоминаю, ведется видео и аудиосъемка нашего с вами разговора. О! Ха -ха! Здрасте! Наконец-то я вас нашел! А уже неделю целую ищу, а! Здрасте! А че ты меня ищешь? Че, че, я ж у вас тенге занимал, надо же, отдать вам! Какую тысячу? Как какой В тот раз в магазин я пришел, продукты покупал, у меня денег не было, а как раз хорошо, что вы были, вы меня и выручили, ну. Когда это было, Когда, когда, ну это, тогда. А, -а, -а тогда что ли? Ну да. Что-то припоминает, да? Ну. Но... А я случайно не две тебе занимала? Да нет, там две не было, Тысячи всего занимал. А вы чё? Ну все-таки две занимала. Я да... помню две занимала. Да нет, вы чё, а? Вы что, дядь Марат? Ну. Но... Я Серик А, а дядь Серик, здрасте. Точно я забыл, я просто где-то километр назад дядь Марату долг отдавал, поэтому перепутал чуть. А дядь Марат тебе сколько занял? Две тысячи. На чё? На пиво? На пиво. Да, за пиво 2000 мне занял Что, 2000 за пиво маловато? Да там, что там, одна бутылочка же, что там а. Но... Ну так что, ты мне, по-моему, две должен Нет, я у вас тысячу занимал, а Дятерик, давайте сейчас долг отдам И вон других должников ловите быстро, а Слушай, аптечка у тебя есть, а? Или полторы, полторы у вас занимал, а? А страховка есть? а и вспомнила э, вспомнил, э, 2000 точно, я у вас тогда еще хотел больше занять, а у вас только 2000 было, больше не было, ну. Всё, не было, да, больше? Не, не было. Я просто про техосмотр хотел спросить. Не, у вас тогда не было больше. Жаловьтесь, а вы, конечно. дядя Баратов, знаете? Конечно, это мой братишка. О, братишка, я и думаю, что я вас перепутал, конечно, вы все братишки на одну форму, ну, я же ему был должен, Но. а у него сдачи не было, потому что я ему 5000 отдал поэтому он мне сейчас 3 должен может ты у него сразу заберешь и все давай я у него 3000 заберу тогда, да? Ну. а тебе прям сейчас разницу отдам о, давай прям сейчас, да? 500. давай, Нет, давай, а, давай, какой порядочный человек, а? на, держи о, 500 все, все. счастливой пути, фар включи ладно, все, ладно Молодец, Русики, молодец! А! Правила нарушил? Еще и 500 тенге заработал!